Всем привет! Какие ошибки новички допускают в рекламном кабинете? Если вы новичок или вы только начинаете разбираться в рекламном кабинете, то это видео будет вам максимально полезно, потому что я вам сегодня расскажу 10 самых распространенных ошибок, которые новички совершают внутри рекламного кабинета. Если вам эта тема полезна, то смотрите это видео до конца. Ну и пока мы не начали, обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал, потому что здесь мы говорим про таргетированную рекламу, про маркетинг, про продвижение вашего личного бренда или вашего бизнеса онлайн. А мы начинаем. Итак, первая ошибка, о которой я хочу сегодня вам рассказать, это неправильный выбор Цели, рекламные цели. На данный момент в рекламном кабинете 11 целей, каждая из которых рассчитана под определенные действия. Каждая из этих рекламных целей будет вам искать людей, склонных совершать те или иные действия. И вот если вы неправильно продумали, чего вы хотите от своей рекламы, и впоследствии э, выбрали неправильную рекламную цель, то ваша реклама может сработать очень плохо. Э, поэтому... Правильно выбранная рекламная цель ⁇ это номер один, даже уровень 0, наверное, на выстраивании ваших правильных отношений с рекламным кабинетом Facebook. Кстати, если вы не знали, то недавно Facebook анонсировал, что в скором времени рекламных целей станет 6. Да, их немножко. Соединят, я добавлю скрин, как соединят какие-то рекламные цели, и я считаю, что это очень круто, потому что, когда их 11, может быть, не очень понятно, что нужно выбирать, но Facebook решил своим пользователям облегчить немножко жизнь, и теперь их будет только 6, с чем вас и поздравляю, обновления обещают выкатить всем в течение 2022 года, но они уже могут быть, у кого-то выкатываться на сейчас уже сейчас на рекламных кабинетах, поэтому, если что, не пугайтесь и не удивляйтесь номер два неадаптированные а, рекламные креативы под плейсменты а, да на самом деле сейчас это выглядит иногда очень плохо когда вы не просматриваете каждый а, плейсмент а, и не а, убеждаетесь что ваш рекламный креатив в каждом плейсменте будет выглядеть а, красиво а, если вы не знали то есть такая возможность вам не нужно делать кучу рекламных макетов да под все плейсменты это конечно в идеале а, если я не ошибаюсь сейчас в фейсбуке есть 17 плейсментов размещения но в целом можно пройтись на моменте когда вы вставите рекламный макет вы можете пройтись по каждому из плейсментов и посмотреть как ваша реклама будет выглядеть и если что немножко ее подправить так чтобы ваш рекламный макет выглядел максимально презентабельно это ошибка номер два ошибка номер три это когда мы на уровне аудитории когда мы выбираем местоположение аудитории по дефолту Facebook нам подтягивает людей которые живут в данном месте местоположение или же недавно его посещали вот если мы не меняем э, вот, это, вот эти вот настройки, потому что по дефолту да, стоит не то, что всегда нам нужно, то вашу рекламу могут еще видеть люди, которые э, приезжие, там, например, туристы какие-то или те, которые, которым ваша реклама может быть вообще э, не актуальна. Это такая как бы тоже ошибочка, на это обращайте внимание. Четвертая ошибка, когда вы сразу же расстраиваетесь после того, как вы запустили рекламу и что-то у вас не получилось, э, как бы вы расстраиваетесь, на самом деле на языке таргетолога это считается, что вы не провели тесты, то есть ошибка не проводить тесты, потому что нас сколько людей, столько и мнений, и одной аудитории заходит одно, другой аудитории заходит другое, да, и если вы создали только один вид аудитории и пустили только, там, например... Три-пять макетов и больше ничего не тестируете, то это тоже в целом ошибка рекламного кабинета. Потому что вам нужно проводить тесты, вам нужно делать более сложную структуру рекламных кампаний, да, для того, чтобы понять, каким людям что больше нравится, и я вам точно могу сказать, что не все сразу же находят вот эти вот рабочие связки, не нужно из-за этого переживать, это нормальный процесс, который называется у таргетологов провождение тестов, это нормальная тема, и не нужно в себе разочаровываться, если у вас с первого запуска что-то не происходит. Ошибка номер пять, Вы на группе объявлений тестируете только один рекламный макет. Вы же знаете, да, что на одной группе объявлений, там, где вы выставляете бюджет, вы можете тестировать э, 3, 5, 6, 10, э, неважно, в зависимости от рекламного бюджета, э, рекламных креативов. И это является реально очень большой ошибкой, потому что, опять-таки, это немножко пересекается с предыдущим пунктом, когда вы не проводите тесты, но в целом ваша аудитория может не заходить конкретно один рекламный ваш вот этот макет. Поэтому делайте как можно больше рекламных креативов и смотрите, какой из них для вашей аудитории подойдет а, больше. Это ошибка номер пять. Ошибка номер шесть – не оптимизировать рекламу. Но я вам так скажу, что иногда рекламу нужно оптимизировать. То есть, если вы видите, что какие-то креативы вам приносят более дорогие, более дорогие результаты, и эти результаты вам не подходят, то обязательно нужно менять ваши креативы для того, чтобы получить более дешевые результаты. Но если вы работаете с небольшими аудиториями, а, например, я живу в Латвии, и Латвия считается... Для Таргета очень маленькая страна, у нас в рекламном кабинете всего лишь миллион двести человек. И каждый момент оптимизации рекламы э, в, в рамках Латвии – это срезание аудитории. И э, вот когда вы работаете с маленькими аудиториями, я вам, конечно же, не рекомендую резать аудиторию, да, работать все-таки с креативами. Э, когда вы работаете с большой аудиторией, понятное дело, можно и э, корректировать э, аудиторию для того, чтобы получить более дешевые результаты. То есть, если вы видите, например, что мужчина вам в рекламе приносят более дорогие результаты, а вам нравятся те результаты по цене, которые вам приносят женщины, то, понятно, делать с рекламы можно мужчин убрать, да, но это все нужно делать, только работая с большими аудиториями. Если же вы работаете с маленькими аудиториями, повторюсь, то меняйте креативы и находите более дешевые результаты посредством а, смены креативов. А, но номер 6 ошибка а, – не оптимизировать рекламу. Ошибка номер 7, она будет... А, Актуально только для тех, кто работает больше, чем э, с одним рекламным кабинетом, да, то есть это скорее для таргетологов, э, когда вы при настройке рекламы выбираете неправильную страницу, с которой вы запускаете рекламу. Да, да, так может быть, если по невнимательности на уровне объявления вы использовали неправильные привязки, может быть такое, что ваша реклама уйдет в показ просто с другой страницы, и это такая, конечно, же, очень, с одной стороны, смешная э, ошибка, но с другой стороны, это просто ужас нарушение потому что если ну, вы представляете как это будет выглядеть когда реклама одного бизнеса будет показывать странице другого бизнеса ошибка номер 7 Ошибка номер восемь – это незнание вашей целевой аудитории. И здесь не всегда про то, что мы выбираем настройки аудитории. Да? То есть, это возможно не всегда про технические настройки внутри рекламного кабинета, потому что, опять-таки, если мы работаем с маленькими странами, с маленькими аудиториями, то иногда я вам даже рекомендую не выбирать вообще никакие интересы, а работать на широкую. Так вот, незнание аудитории будет выглядеть так, что вы в ваших рекламных макетах, в ваших рекламных креативах будете не знать свою аудиторию, что им будет неинтересно. То есть вы не будете вашими рекламными макетами выцеплять вашу аудиторию, и это большое-большое нарушение. Очень классно работает реклама, когда вы пускаете на широкую, но вы выцепляете пласт нужной вам аудитории именно вашим рекламным креативом как это сделать, кстати, я вам оставлю здесь ссылочку на видео, в котором я говорю о том, как сделать крутые рекламные креативы, посмотрите его обязательно, но это такая тоже достаточно распространенная ошибка когда она, она как бы возможно и про рекламный кабинет, но она и как бы и для новичков тоже очень актуальна, да, то есть вы в своем макете не даете четкий посыл для той аудитории, для которой это может быть нужно и поэтому вы получаете тоже очень ä, плохие результаты. Ошибка номер 9, это включенный CBO ä, при различных ä, размерах аудиторий внутри одной компании. Это реально большая ошибка, ну, не чтобы ошибка, это, это приведет ä, к менее хорошим результатам, Facebook не сможет ä, правильно оценить вашей аудитории найти для вас лучшую работающую аудиторию да? насколько вы понимаете должны знать что себе работает только тогда когда у вас аудитория на уровне компании плюс-минус одного размера когда у вас аудитория разного размера это ошибка номер 9 и последняя ошибка номер десять это когда вы экономите деньги, вы даете очень маленькие бюджеты. На самом деле, я считаю, что это техническая тоже теперь ошибка, потому что на себе проверила сто процентов, когда вы Фейсбуку даете больше денег, он вам дает более лучший результат. Уж просто поверьте мне, так оно работает. И я считаю, что когда вы жадничаете, особенно на первых запусках, да, или когда вы запускаете рекламу, и вы думаете, вот первые три дня на минимальном бюджете покручу, не делайте так, давайте лучше э, с со старта больше бюджета, и потом, если нужно будет, его уже срезайте, но жадничать на первых порах, я считаю, что это прям вот нарушение, и это ошибка для работы с рекламным кабинетом. Вот 10 таких вот пунктов, возможно, не очень очевидных, я для вас сегодня собрала, надеюсь, вам это будет видео полезно, напишите пожалуйста в комментариях, допускали ли вы какие-то из этих ошибок, если вы из Латвии, предположим, то пожалуйста, подписывайтесь на мой инстаграм профиль, ссылочка на него будет в описании, и э, подписывайтесь на канал, если еще не подписались, ставьте там колокольчики, чтобы не пропускать видео, потому что видео выходит здесь каждую неделю, и до скорой встречи в моих новых видео, всем пока!